Здравствуйте, зовут меня Сыздыков Кайрат. Я являюсь тренером по бодибилдингу. Вот. Ученики мои выступают на международном уровне, внутри Казахстана. Довольно неплохие показатели у них. Я всегда хотел, чтобы мои спортсмены тренировались, готовились к соревнованиям параллельно с медициной. Это неотъемлемая часть спорта. Я так считаю, что должна быть неотъемлемая часть спорта, так как... Ну, скажем, в своем большинстве спортсмены э, не очень, скажем так, профессиональны в этом вопросе. Кто-то где-то что-то услышал, кто-то с кем-то чем-то поделился. Вот, так, чтобы глубоко, прям параллельно они взаимодействовали с медициной, я этого не заметил. Есть люди, есть люди очень знающие, но их мало. Вот. Спорт э, довольно такой, скажем, тяжелый, лишение в еде, в питье изнурительные тренировки, естественно эндокринная система человека страдает вот у меня такое желание было, чтобы мои спортсмены именно ну, как сказать двигаясь с медициной параллельно, могли как можно меньше вредить своему здоровью ни для кого не секрет, что физкультура это полезно, но спорт, где нужны показатели, увы довольно такая штука вредная вот и смотреть за гормональной системой, за биохимией, печень, почки, все это, минерализация, это необходимые вещи. Чтоб человек, от выступавший там, года 3-4, не превратился в инвалида, изношенного, а все проходило, скажем так, более гладко. Спортсмены хотят выступать, и не один год, чтобы не было такого, что они как отработанный материал выступили, и все, до свидания. Прошел процедуру РБ, вот... Но процедура, я скажу, довольно хорошая. В период процедуры было такое состояние эйфорийное немного. Вот. Потом покой настал, немножко не по себе было. Очень хороший сон, но я заметил, знаете, что до этого, так как у меня график работы очень такой, скажем, забитый, вот, меня мысли о работе не отпускали даже ночью, сон ухудшился из-за того что я постоянно думал о работе как продвинуть учеников как что сделать и спон был нехороший восстановление плохое было я всегда на работе последнее время уже к обеду меня в сон клонило усталость упадок сил заниматься не мог вот ну, чувствовал довольно нехорошо себя ну скажем так специфика работы наложила свой отпечаток но вот уже четвертый день как я процедуру прошел скажу честно откровенно с каждым днем мне все лучше и лучше и лучше, я себя чувствую, сонливость пропала, сон нормализовался, я начал в 11 часов ночи засыпать спокойно, утром сам просыпаться, а то меня пушкой не разбудишь. Вот, кожа хорошо улучшилась, пигментные пятна такие у меня были, не знаю от чего, от усталости или это печень, Вот кожа очень хорошо улучшилась. Самое главное, что это физические показатели улучшились. Я начинаю тренироваться и не могу остановиться. Вот уже третий день я тренируюсь. Практически за целый день я прорабатываю все тело. Хотя в обычном режиме но это сделать очень сложно. И не устаю. Аппетит улучшился. Но чувствую себя лучше. С каждым разом лучше и лучше. Скорее всего, я еще раз пройду эту процедуру. И, по-моему, не раз я буду... Вот клиентам этой клиники теперь, наверное, постоянно